Друзья, приветствую! Вечер воскресенья и, как обычно, по расписанию наш традиционный эфир «Потенциал». Мы обсуждаем разные вопросы здоровья, я отвечаю на ваши вопросы, комментирую ваши вопросы, какие-то темы мы разворачиваемся в более долгом ключе обсуждения. Поэтому делитесь всем, что э, интересного у вас происходит с чем вы, над чем вы работаете, с чем вы боретесь, как вы раскрываете свой потенциал, свои возможности. Вот. Так что, в целом, вот такой вот вопрос. Ну и, конечно, важно помнить, что наша способность, то есть наш истинный потенциал, вот как стойки писали, наша такая уникально развитая Особенность нашей психики должна быть по-стоическому, они сравнивали ее с пламенем. Они говорили: пусть твой разум будет как пламя. Все, что ты бросишь в него, он это сжигает. Это к тому, чтобы все, что встречается у нас на пути, мы могли использовать любое, казалось бы, препятствие как способ достижения цели. Это наш такой идеал. Адаптивного организма, адаптивного разума, когда мы все вызовы и препятствия, они нам не столько вредят, сколько мы их используем, как возможность себя прокачать для раскрытия своего потенциала. И именно поэтому очень полезно отношение к любым вызовам, с которыми мы сталкиваемся в своей жизни, с любой работой, как к упражнению. Попробуйте отнестись именно таким образом. То есть, помните, что есть всегда определенный набор навыков, да, который нам помогает. Например, тот же стоический набор навыков – это мудрость, это храбрость, это справедливость, это умеренность. И поэтому для того, чтобы самим активно придавать смысл и использовать все, что с нами происходит в жизни, мы можем рассматривать любой момент, который случается, как упражнение, которое нам дано. Если вы сталкиваетесь, например, там вот сейчас мне сильно там что-то хочется съесть, либо не хочется воспринимать. О, это отличный способ, чтобы потренировать свое воздержание, свою умеренность. Класс. И теперь посмотрите, ситуация целиком изменилась. Вы теперь не страдались, а вы теперь активно тренируете этот момент. Например, если вам кажется какой-то разговор скучный и бессмысленный, попробуйте практиковать доброту и любящее сострадание к этому человеку. Найти в нем то, что, что можно в нем интересного и э, открытого для вас. Найдите, рассмотрите это как упражнение, и таким образом вы вместо жертвы обстоятельств становитесь активным участником. И более того, вы не просто впустую теперь прожигаете свое время, вы тренируете навык, а навык это как раз-таки то, что может быть применено и во всех других обстоятельствах, независимости но от точки приложения этого навыка, потому что все они универсальны и таким образом намного веселее поймали себя за гневом, потренировали свою возможность здравомыслия поймали себя за раздражением, потренировали другую возможность другую возможность навык и таким образом все ситуации которые вокруг вас это просто не страдание это не страдание ребята это упражнение. Который вам по сути дает жизнь, чтобы вас потренировать. То есть, собственно говоря, как те же стойки говорили, что э, то есть, как э, несчастье, ну либо несчастье, как вызовы. Как, как море шлифует гальку, так вызовы шлифуют э, мудреца, то есть человека. Поэтому воспринимайте, что с вами делает жизнь. Кого-то она ломает, кого-то она затачивает. И, собственно говоря, как меч ржавеет, да, то есть лучше, собственно говоря, сточиться от употребления, чем соржаветь от бездействия, если уже говорить языком метафора, на самом деле. Поэтому такой просто проактивный момент, что что я сейчас буду тренировать, чему эта ситуация может меня научить, сразу же ставит вас в более выгодное положение, чем с тем, если вы что-то терпите силой воли. Так, сейчас посмотрю, у нас уже появились вопросы. Что можно почитать о столиках? Вы, наверное, имели в виду о стойках. Вот у меня буквально сегодня пришла еще одна замечательная книга. Вот у меня тут прямо три книги. Секунду. Так, что у меня прямо на столе? Ну, это классика. Марка Аврелий, да, размышления. И две книги, которые только на английском языке, правда, есть. Это «Внутренняя цитадель», они не переведены на русский язык, и «Ферралио». Тоже здесь исследование, но Синека и Пиктит Марков реле абсолютно прекрасная здесь история, которую я давно уже рекомендую. Что можно сказать про чат GTP? Скорее польза или вред? Будет ли платным? Будет не только один чат GTP, будет много самых разных чатов, потому что это всего лишь одна компания его обучает. Вот я думаю, мы буквально через год увидим их огромное количество самых разных чатов, потому что технология в принципе известна. Вот и конечно, же, э, и, конечно же, все эти, все эти программы, подобных будет много, они будут в том числе и специализированы, и будут какие-то пропагандистские чаты GTP, которые обучены на массивах данных, пропаганды, например, и так далее. Будет какой-то китайский чат GTP, который будет славить коммунизм и коммунистическую партию Китая и лично товарища Си, и выдавать все ответы только в таком ключе. Э, это все как бы будет, безусловно. И, к сожалению, очень часто получается, что любая технология, она в первую очередь, э, имеет, э, в первую очередь она имеет военное преимущество. То есть, ребята, как не крутите. вот. То есть, э, ну, что мы можем сказать? Атомная бомба появилась раньше, чем э, атомная электростанция. Вот. Интернет изначально появился как военная технология для передачи зашифрованных сообщений между базами данных и был разработан именно военными, интернет в том числе. Вот, так что тут такая вот история. Ракеты в том числе, вы знаете, что ракеты это изначально было здесь оружие, и только потом они стали, люди на них стали летать в космос, как в общий момент. Так что я думаю, что несмотря на то, что это очень интересная технология, которая позволяет нам иначе оперировать данными, но мы будем видеть просто в плане мозги, она точно превратит в фарш. Как сейчас у людей нет критического мышления, вот программы типа чат GTP, который начнет каждая страна, каждая там не знаю чат GPT аятол, чат чат GPT китайская пропаганда и так далее, там просто будет эта беда. Но в общем другие говорят, что может быть хуже, тут непонятно. Что давайте про плюсы поговорим, в том, что в первую очередь чат GTP, это про языковые формы. И здесь очень важным является две вещи. Первое, если то, что вы знаете, может быть сгенерировано чатом GTP, вероятно, ценность этого стремится к нулю. Да? То есть, если это может сделать программа, эти знания стремятся к нулю. То же самое, как раньше люди точили долгое время, целыми днями они делали ту работу, например, точили деталь на станке, которую сейчас сотнями за минуту делают роботы. Все, эта профессия просто здесь умерла. Поэтому, если то, что вы делаете, может быть сделано чатом GTP, вероятно, это умрет. Но, с другой стороны, это дает мощный рычаг, если вы делаете что-то, как вроде промтоинженер. Да? То есть, вы можете ясно сформировать свое видение и получить какие-то готовые ответы в большом количестве. То есть, тем, кто, у кого есть ясное видение, у кого есть креатив, кто может ясно выражать, формулировать свои мысли и запросы, для тех это огромный инструмент, огромный рычаг, который просто помогает автоматизировать невероятное количество работы. Так что, польза либо вред, тут, понимаете, эта ситуация, как и с любыми исследованиями, это необратимая ситуация. Да, так что ничего, так что просто... Пытайтесь получить пользу. Но это инструмент, это не какой-то там искусственный интеллект, либо инопланетный разум, который спустился. Это во многом просто программа, которая генерирует и комбинирует здесь слова, обращаясь к знакомым базам данных. Вот, собственно говоря, и все. То есть, по сути, это инструмент извлечения данных. То, что касается смысла, то здесь, ребята, помните, что смысл — это другая мозговая история. То есть, даже у нас в мозге есть... Недавно я писал про это пост. Даже на нас есть две системы. Первая система, она генерирует речь. Вторая отвечает за смысл сказанного. Еще раз почитаю, это две разные системы. Именно поэтому есть такие заболевания, например, как рецептивная фазия, либо фазия верники, когда человек, он генерирует полностью грамматически правильно, быструю, текущую речь, совершенно лишенную смыслу вот есть такие принципы либо при травмах мозга такие заболевания бывают а есть тоже заболевание которые, например такое ну точнее состояние которое называется речевой салат либо word salad речевой салат это когда человек произносит ну либо шизофазия похожее состояние когда человек произносит множество глубокозначительных фраз которые как бы имеют смысл но которые как бы кажется звучат красиво но не имеют смысла Часто этим занимаются политики. Вот, вы знаете, везде этого полно. Вот, то есть, при глубочайшем рассмотрении вашего вопроса, с которым вы обратились, мы собрали здесь комиссии, чтобы полноценно и со всех сторон установленные сроки рассмотреть ваше обращение и подойти со всей серьезностью, предусмотренной законодательством нашей страны. В рамках рассмотрения вашего закона мы проанализировали разные опции для рассмотрения вашего предложения, обсудили наиболее выгодные решения и сошлись на том, что дальнейшее решение этой проблемы требует тщательного внимания и рассмотрения соответствующими полномочными органами и дополнительными комиссиями. Надеюсь, вы остались удовлетворенными этим нашим ответом. Со всем уважением и любовью к вам языковой салат смысла ноль. Речь, которая звучит, вроде бы кажется, имеет здесь смысл. Таким образом, в мозге две системы, которые произносят речь и имеют смысл, это разные вещи. Почему мы часто попадаем на эту ошибку? Потому что э, наши байз, наши когнитивные искажения, если, это звуч... если мы это слышали раньше, мы этому доверяем. Если это звучит красиво, грамматически и синтаксически, нам кажется, что в этом есть смысл. Мы приписываем смысл, где его нет. Интересно, что языковым салатом... Пользуются нарциссы и абьюзеры. Если кому-то эта тема здесь интересна, на русском языке, к сожалению, очень мало информации на этом, но нарциссический языковой словесный салат ⁇ это когда нарцисс, когда в ответ на что-то происходит, он говорит вам много слов, которые не имеют смысла. И все так это яростно, и когда здесь речь идет смысловая нагрузка, которая сводится к нулю, там, газлайтинг, правы ли мы, мы должны быть правы, вокруг нас всегда есть враги, и, безусловно, эта битва должна вернуть нас на прежние моменты. Где смысл? Смысла здесь заключается ноль. А почему многие люди это слушают и, как грубо говорят, это хавают? Мы приписываем смысл, где его нету. Это особенность нашей психики. Вы знаете, что люди видят пирамиды на Марсе в снимках, лица в облаках, ну, иногда бывают там даже массовые галлюцинации, вот иногда у истово верующих они начинают видеть лики святых, не знаю, там, на пнях, в горах, там, где-то еще, это прямо заражает людей, и иногда способность, и более того, люди, вы знаете, вот этот фильм известный, люди слышат голоса в белом шуме, то есть абсолютно случайный белый шум, набор стахастических звуков, люди могут начать ним слышать голоса в полной случайности звуки то есть в полной как бы там где точно нет никакого смысла люди все равно слышат какой-то смысл помните даже фильмы сняты как будто бы некие голоса духов из белого шума телевизора там разговаривали мы приписываем вот этому моменту это наша склонность вы знаете наша например сеть мозга есть которая везде видит лица и столько стоит увидеть там например две точечки с какой-то три точечки определенным образом и нам сразу кажется что это лицо что как будто бы, не знаю, розетка нам улыбается, какой-то кран на нас смотрит и так далее. Это гиперактивная нейронная сеть, которая пытается придать смысл и наделить значением все, что вокруг нас. Потому что очень неприятно сказать себе и очень неприятно признать, что в этом нет смысла. И очень неприятно, например, э, э, такая честность, она, знаете, так интеллектуально охлаждает. Что вы слушаете какую-то речь, говорят, что вот этот политик, да, что там человек, люди, человек, который, ну, не знаю, там занимает видные должности в моей стране, что он несет чушь, чушь, чушь, то есть полностью смысла в этом ноль. А почему это некомфортно? Потому что, ну, наверное, если это происходит, то с моей страной случится какая-то беда. Потому что если в ее главе стоит человек, который генерирует абсолютную бессмыслицу, то нас всех ждут очень крупные проблемы, и с этим что-то нужно делать. Это неприятно. Поэтому мы прибегаем к самообману. он так сурово сказал эту чушь. Наверное, он сурово делал. Он так уверенно говорит эту чушь. Наверное, это уверенный человек. Он так мудро сказал эту чушь. Наверное, это мудрый человек. Вот. То есть это наше приписывание тому, чего нету. Именно поэтому в том же чат GTP и так далее мы приписываем, вот эта комбинация фраз какая-то случайная, мы приписываем желание, как будто бы этот чат нам что-то пишет, у него есть какие-то эмоции, это особый интеллект, который зародился и хочет что-то с нами сделать, не знаю, уничтожить нас или что-нибудь еще. Мы приписываем свои же эмоции. Понимаете, чат обучается на массивах данных, созданных людьми. Поэтому, вероятно, конечно, он не будет добряком. Скорее всего, будет хамом, расистом, шовинистом и так далее. Вот. Тем более, что, судя по всему, OpenAI чат обучали работники с Кении, которым платили доллар в час. Да, проводили морально-этическую разметку его исходных данных. Так что, вопросы остаются. Посмотрим, что здесь есть интересного. Для себя полезным моментом вывести не... Давайте себя обмануть, когда кто-то гладко что-то рассказывает, и это является чушью. Просто свидите, попробуйте это пересказать сами. Самый простой момент. Вот кто-то что-то говорит, просто попробуйте пересказать. Если вы не можете пересказать то, что говорит другой человек, вероятно, это было чушью. Ну, потому что в нем не содержится никакого смысла в этом ответе. Ну, это нормально, ну да, Бывает, что люди говорят и отвечают здесь чушью. Это просто реальность нашего мира. Так. Что такое здоровая сексуальность в отношениях? В окружении нет примера, который отзывался в плане отношений между партнерами. Так. Сейчас, секундочку. Немножко соскочил у меня. Комментарий сейчас дочитаю. Секунду. Так. Так. Тему секса в отношениях. Что раскрыть? Сложный вопрос. Здесь, знаете, как с танцем. Ну, танцем занимаются и танцуют. И, наверное, весь смысл танца можно только понять, когда ты танцуешь. То же самое с сексом. Есть большое количество книг, которые здесь написаны и так далее. Вот. Наверное, не совсем... Э, не совсем наша тема. Так. Почему кажется, что жизнь проходит мимо, все делаю, что надо... А сейчас даже не понимаю, что мне нравится и чего хочу именно я. Вот. Ну, это бывает такое ощущение довольно часто. Вопрос просто в том, чтобы иметь какие-то записанные ценности, иметь какое-то ядро, к которому вы можете обращаться. Вот. Бывает так, что при ангедонии это такой симптом выгорания и депрессии, и хронического стресса, мы теряем способность получать удовольствие от чего-то. Это ангедония вас не радуют вещи, которые вам нравились раньше. Вот. И один из способов того, чтобы справиться с этой ангидонией во-первых это работать с тем, что я вызвала, например, там, лечить депрессию, э снизить уровень хронического стресса. Либо самый простой вариант себя радовать, поведенчески активаться. И если вас ничего не радует, как вспомнить, что вас радовало? Попробуйте вспомнить раньше полистать свои записи, старые фотографии. Что вы фотографировали? Что вам нравилось раньше? Самый простой еще рабочий способ – спросите своих друзей, знакомых, родителей, от чего у меня горели глаза, что мне нравилось, когда я была ребенком, подростком, что мне приносило какое-то особое удовольствие. Вот. И вы составите просто список и начнете пробовать, потому что иногда гедония заходит так далеко, что мы забываем. То есть это активное подавление воспоминаний, то, что нам даже нравилось. То есть мы не способны даже вспомнить, от чего мы раньше получали удовольствие при тяжелой степени гидании. И я не понимаю, человек говорит, я не понимаю, все, меня ничего не радует здесь. Вот. так что это лечится тоже тем же самым, вы понемножечку это добавляете, понемножечку. По ложечке, по ложечке то, что вам нравилось. Нравились цветы, ну прошли себя немножко, вытянули себя, посмотрели на один цветочек, на второй, три цветочка в день, достаточно. Еще три цветочка на следующий день. То есть поведенческая активация. Вы понемногу делаете действия, и от них по-прежнему начинаете получать удовольствие. Почему это сработает? Дело в том, что когда мы выгораем, в основном выгорает дофаминовая система. Дофаминовая система отвечает за инициацию действия. То есть при выгорании вы теряете способность начать получать удовольствие. Но если вы себя за шкирку взяли и куда-то подтянули, то, что вам раньше нравилось... Что в процессе, вот это процесс лайкинг, прямое получение удовольствия от объекта, который рядом с вами. Вы можете заново возродить это чувство, то есть, как аппетит приход во время еды. Вот непосредственно этим процессом. Даже если изначально вам этого как бы не хотелось. Знаете, так бывает, какая-то встреча, ты думаешь, о, идти, вот эти, эти люди, одеваться, выходить. Или куда-то поездка куда-то, думаешь, ой, столько суеты а ну, ты себя толчком себя вытянул, и потом столько классных вещей, ты рад, приезжаешь и говоришь, как здорово, что я это сделал. То же самое с выгоранием. Вот это сопротивление, которое вначале бывает, его нужно просто перепрыгнуть. вот И вы будете получать удовольствие, потому что нарушается механизм при удовольствии инициации действия. Но как только действие инициировано, то есть вы пришли куда-то с людьми, удовольствие от этого, то есть wanting, то есть, want, хочу, нарушается. Но лайкинг, процесс сохраняется. Поэтому вам достаточно инициировать это удовольствие. И вы уже процесс покатится, как снежный ком. Вы уже завели этот процесс получения удовольствия. Так. Что у нас еще из вопросов? Смотрим. Задавайте ваши вопросы. Я напоминаю все, что вам интересно. Так. Исправление прикуса... Нужно ли исправлять прикус, там, вот вопрос, в 40 лет? Я не сторонник на то, чтобы в 40 лет махнуть на себя рукой. И, в принципе, и прикус, если появляется возможность исправлять определенные, в том числе, дефекты, в любом возрасте, это имеет смысл. Потому что довольно часто исправление прикуса может изменить лицо. Может, в том числе, например, неправильный прикус может влиять на головные боли, на положение головы. Вот, то есть, много может быть здесь различных историй. Поэтому, в целом, если есть, как это сказать, затраты и потенциальный выигрыш, я ж не знаю там величину дефекта, который там есть даже по прикусу, то в любом возрасте нужно этим заниматься. Потому что много знаю историй, когда люди даже вот в таком же возрасте исправляли себе прикус, и у них менялось лицо. То есть, реально лицо становилось а, лучше и красивее, и симсимметрия восстанавливалась. И это того стоило. Так. Доктор, как повысить ферритин? Сам по себе ферритин повышать не надо. Слишком высокий ферритин, это да, тоже плохо. Если вы говорите про железодефицитную анемию, то здесь все довольно здесь изучено. Есть продукты питания, есть препараты железа у меня в блоге по этому поводу тоже достаточно истории написано вот. напомню кстати всем что здесь у нас есть гендерное различия. если женщины чаще сталкиваются с дефицитом железа то мужчины очень страдают от избытка железа даже есть учитывают версия что более низкая продолжительность мужчин связана как раз таки с избытком ферритина железо переходный металл это значит он меняет свою валентность Плюс 2 на плюс 3. Металлы, переходные металлы, меняющие свою валентность, они обладают способностью катализировать перекиснокислительные реакции. То есть, как только в организме становится избыток железа, это ускоряет различные перекиснокислительные окислительные процессы, в том числе в головном мозге. Не случайно, например, там, раннюю диагностику болезни Паркинсона ставят, знаете как, по образованию через специальное там, транскраниальное УЗИ, обнаружением избытка железа избыток железа откладывается в нейронах они погибают и это ускоряет развитие болезни паркинсона более того существуют такие радикальные подходы даже к продлению жизни которые направлены на то, чтобы ферритин даже у мужчин держать довольно на низком уровне то есть если верхняя граница ферритина в разных референсах может быть и 200 и 300 там люди говорят ну надо там не выше 40 в том числе для мужчин вот Хороший способ для как у мужчин решить проблемы с высоким ферритином плюс в здоровье, плюс в карму это всех их отправлять в доноры безусловно. Сдаете кровь, избавляетесь от разгрузок, от избытка железа, кто-то получает дополнительный как бы плюс для своего здоровья с переливанием крови, и все счастливы. Я считаю, что это просто кармически правильно, поэтому дамы отправляйте своих мужей всех на донорство. Для абсолютного большинства из них это будет очень полезно для здоровья. Если у вас тоже высокий ферритин, быть донором это полезно для здоровья. Вот. Те, кто регулярно сдает кровь, они имеют определенные плюсы для своего здоровья. Меньший риск развития десятков видов рака. То есть это очевидно очень полезная процедура. Если у вас как вот в вопросе Вали... Вопрос ферритин низкий, то препараты вот, и питание. Но, конечно, думаем над ферритином, потому что не все линейно. Это мы обсудили вопрос, там, да, препараты либо продукты питания, если есть элементарное недостаточное железо. И нужно к системам, к вопросу подходить глобально. С тем же железом, как минимум, необходимо рассмотреть еще несколько историй. Возможно, это потеря железа. То есть, какое-то внутреннее кровотечение. Если это люди, например, там 50+, 55+, необходимо, например, обязательно сдать анализ кала на скрытую кровь, чтобы исключить желудочно-кишечное кровотечение. Потому что, возможно, причина именно в этом. Тест дешевый, недорогой, просто исключить, и его необходимо делать. Также напомню, что 55+, это... Опять-таки колоноскопия является очень важной, потому что рак толстого кишечника – это довольно частый вид рака. Ну и, безусловно, анемии воспалительные либо анемии хронических заболеваний. Если есть длительное какое-то тяжелое заболевание, хроническое воспаление, то железо будет просто перераспределяться в организме. Наш организм будет стремиться сам уменьшить уровень ферритина свободного железа для того, чтобы… Для чего? Это специальная реакция, чтобы меньше железа осталось паразитом, либо бактериям, которые нас атакуют. То есть, тот организм сам прячет железо от потенциально циркулирующих в крови возбудителей заболеваний. То есть, много причин нужно разобраться сначала в ситуации, почему ферритин здесь такой низкий. низкий. Ну и в плане завышенного ферритина, я напомню, не спешите сдавать, если вы переболели недавно. Потому что ферритин, в том числе, белок острофазовый. И если вы, например, там, сдаете анализ ферритина через спустя там, неделю после того, как перенесли ОРЗ, он у вас будет э, не точный анализ. Скорее всего, результат будет завышен. ну, Потому что просто ферритин поднялся из-за воспаления. А не из-за того, что вы так удачно восполнили э, двумя порциями мяса весь свой дефицит железа. Так... Так, роза проблемы С, проблемы ЖКТ не всегда розацея связана с ЖКТ, это могут быть исключительно кожные моменты. Проблемы желудочно-кишечным трактом они просто предрасполагают, могут увеличивать риски, но не точно это не приводит именно к ЖКТ, потому что, ну и знаете, есть такой, например, там момент, что наша микрофлора ЖКТ на все влияет, ну Вносит вклад, но не состоит в причинно-следственной связи со многими заболеваниями. Так общаются 70% населения, на мой взгляд. Ну, да, есть вообще такая ужасная суровая цифра, она неприятна крайне, что процентов 60 людей, они не могут понимать причинно-следственные связи, логически изложенные. Как это не страшно звучит. Вот. На самом деле они могут это здесь понимать, но не обучены, нету здесь этого в школе, это никому не надо, потому что такое образование. А почему это не ведут в образовании? например, почему в школьной программе нету там базы здоровья, базы критического мышления, базы финансовой грамотности? Потому что вопрос весь упирается в деньги, оплачивается само государство с ваших же налогов, конечно, это вы оплачиваете, но через государство. Поэтому государству ни в коем случае не нужны здоровые люди, тем более распоряжающиеся финансами, тем более имеющие склон к критическому мышлению. Вот. Безусловно. Поэтому и, и таких программ в школе не появится, и полноценное образование. Оно скорее служит эндокринацией, промыванию мозгов, но ни в коем случае не образованию в классическом понимании этого смысла слова. Так, ваше отношение к ЛСД... Я считаю, что терапия психоделическими веществами, она, безусловно, потенциально очень эффективна. Это нужно исследовать. Тем более, эти вещества не вызывают зависимости. Ну, например, там, то точно они менее опасны, чем никотин и алкоголь. Так. Кажется, что течение времени ускорилось. Ощущение в юности время шло не так быстро. Безусловно, это верно. Вы знаете, у нас есть... Два вида времени. У нас есть время объективное и время субъективное. Его тоже отсчитывают наши внутренние часы. Поэтому, когда наше ощущение времени может меняться, и многие люди, которые спешат, задыхаются постоянно, проблема не в том, что им не хватает времени. Проблема в том, что у них неправильно идут их внутренние часы, создавая вот это ужасное ощущение постоянной спешки и постоянной нехватки времени. Вот, если ваши внутренние часы идут нормально, вы чувствуете достаточно времени. Время замедляется, как вот в моменты благоговения, когда вы что-то переживаете прекрасное. Время как будто бы останавливается. И понаблюдайте за собой, как идут ваши внутренние часы. Иногда ослабляя на себя вот эту информационную нагрузку, когда вы постоянно серфите, лайкаете, читаете, перезагружаете свой мозг, просто попробуйте убрать это, и вы видите, что время замедлилось, его ход поменялся, вам По теперь хватает времени, оно протекает здесь иначе, вот. И простой вам тест, можете прямо сегодня это сделать, как, оц как оценить скорость своего внутреннего времени. Берете, словно говоря, секундомер, да, ну любой там на телефоне можно, и нажимаете секундомер и перевернули телефон и сами себе в уме отчитываете 3 минуты и через 3 минуты вы останов... через три минуты которые как бы вам кажется что прошло 3 минуты останавливаете секундомер и вы сравниваете ваше внутреннее время по самому ощущению и реальное время которое прошло вот простой тест который поможет вам вам понять э, и как-то научно измерить скорость вашего внутреннего времени течет оно быстрее либо медленнее объективного времени. Вот. Сравните ваше субъективное и объективное время. Вот. Научный тест. Так, что является основными рычагами в раскрытии личного потенциала в профессии? Ну, это, безусловно, установка роста. То есть, вот то, что постоянно говорят, growth mindset. Вот. Потому что, к сожалению, у многих людей такая установка, что вот я что-то выучил, теперь я так и буду работать. Это... Установка на потенциал, что я расту постоянно. То есть каждый день я учусь чему-то новому, я меняюсь, я расту. И безусловно, возможность роста, она происходит только тогда, когда человек понимает границы своей компетентности, границы своего незнания. Сократ, конечно, в этом плане любил всех потроллить. Да, помните, я знаю только то, что я ничего не знаю. На самом деле мы знаем немножко больше, но всегда... Старайтесь вот понимать границы своего знания. Здесь я знаю, здесь я не знаю. Это я еще не знаю. И четко ощущая границ своего знания, вы получаете два выигрыша. Первое. Вам всегда интересно откусить, немножко разобраться с этими зонами на краю, где вы не знаете. Вот. Здесь я некомпетентен. Изучу этот вопрос. О, понятно, как это работает. И с другой стороны, работая в зоне своей компетентности, вы хороши. Ну, у вас хорошо получается, вы даете правильные советы, вы хорошо справляетесь своими обязанностями. Как только вы, не зная границ своего знания, выходите за эти пределы и пытаетесь что-то делать вне зоны своей компетентности, вы проваливаетесь. Вот. Так что вот это такие рычаги, как постоянный рост и знание своей сферы, знание своих ограничений, они, я думаю, очень важны. Вот. Здесь тоже есть интересный такой вопрос, когда мы говорим про тоже сейчас знаете недавно тоже постоянно вот спрашивают например там вот ваше мнение там про секс паре да вот сейчас вопрос еще какие-то мнения и вообще люди многие они озабочены очень тем чтобы иметь свое мнение есть спрашивают, а что ты думаешь по этому поводу, а как ты думаешь, а как, как ты думаешь, а по этому поводу, а по этому поводу. Я вам предложу другую стратегию, которая вам спасет огромное количество нервов и будет крайне полезна для вашего психического здоровья. Назову ее «роскошь незнания». Роскошь незнания. Вот все сейчас такие осведомленные, а вы позволите себе «роскошь незнания». Не иметь мнения по какому-то вопросу. Это нормально. Это не так страшно. Боже, у него нет своего мнения, что это за человек. Нет, вы наоборот скажите, я богат. Я позволяю себе роскошь не быть осведомленным в этом вопросе. Я позволяю себе роскошь не знать этого, обойтись без этого. Просто это здесь не знать. Почему это прекрасно в наш век информационной перегрузки? И чем опасно высказывание своего мнения? Во-первых, когда у вас нет полноценной компетенции по какому-то вопросу, и вам требуется высказать свое мнение, и вы его высказали, вот он тут выглядит как какой-то, значит, он плохой. Высказанное мнение становится шорами для вас. А, то есть, как только вы высказали мнение через ловушку последовательности, вы уже начинаете смотреть на мир через призму своего в торопях высказанного либо навязанного мнения. И это приводит к тому, что к ловушке предвзятости. Теперь вы всю информацию просеиваете уже через свое первоначальное мнение, которое часто появилось на абсолютно эмоциональной какой-то основе и ничем рациональным не сопровождалось. Все, вы попали в ловушку, вы ослепли, вы как уже лошадь в шорах надетых своим мнением. Вот. И более того, это блокирует возможность рассмотрения каких-то альтернативных сценариев, других возможных путей поведения. То есть, все ваше мнение просто зарубило и оттекло э, все другие возможности взаимодействия с этой информацией, либо с какой-то сферой в жизни. Не знаю, кто там ругает какую-то страну, Говорит, не знаю, не был, ну не читал ничего. У меня нет своего мнения по этому вопросу. Я не хочу его сказывать. Если кто-то вас давит, так скажите. говорю, ну не давите на меня. Не хочу, у меня... Не то, что не хочу сказать, у меня нет мнения. И не нужно чувствовать себя глупо, когда вы так отвечаете. Наоборот, отвечайте это с гордостью. У меня нет своего мнения. Ну, я знаю границы своей компетентности. Здесь я что-то понимаю, и здесь я могу вам что-то сказать, здесь я не понимаю. И я не хочу говорить, потому что это глупо, когда человек высказывает свое мнение по вопросу, по которому он ничего не знает. Не будьте таким глупым человеком. Вот, наслаждайтесь своим незнанием. И это на самом деле сохраняет вашу интеллектуальную свободу. Вы не знаете, у вас нет какого-то предвзятости. Вы в море фактов просто продолжаете как дельфинчик плавать. Этот факт рассмотрели, этот факт рассмотрели, здесь что-то изучили. И только потом, уже изучив эту сферу, в ней уже поплескавшись как дельфинчик, разобрав разные факты, противоречивые и так далее, вы можете уже что-то формировать, какое-то видение этой темы. Только после этого. Только имея достаточную какую-то базисную историю. Ведь интуиция здесь плохой советчик. Интуицию можно слушать только тогда, когда она подсказывает нам в плане той сферы, где мы компетентны. Вот там интуиция работает. Если интуиция вам что-то подсказывает в сфере, где у вас нету знаний, вы некомпетентны, это, как правило, может приводить только лишь к беде. Вот. И есть еще одна сфера, в которой... Интуиция, как правило, никогда не ошибается. Это социальная сфера в плане оценки людей, поведения и так далее. Социальная интуиция классно работает. То есть здесь скорее доверяйте свои чуйки, когда речь идет про какую-то оценку людей. Особенно в плане негативных предвзятостей. Если что-то не нравится, вероятно, ваша интуиция вас не подводит. Но при этом убедитесь, что вы выспались, что вам не хочется в туалет, у вас не натерлись при этом ноги и вам не холодно. Потому что если у вас есть какой-то физический дискомфорт, все люди вокруг вас будут казаться гадами, замышляющими что-то против вас. Это доказано научно. Ведь, например, когда вы не выспались, все лица вокруг вас воспринимаются как более враждебные. Как будто они что-то замышляют против вас. А если у вас еще мозоль и вам хочется в туалет, все вокруг одни враги, которые только и мечтают, чтобы навредить вам. Поэтому, когда вы в таком состоянии, скажите, "У, -у, -у все, я ничего не оцениваю. Я тут, походу, просто вообще ничего не говорю, не читаю, не комментирую, тем более в интернете. Я просто прихожу домой и ложусь в ванну, и ложусь в ванну. Вот мой план. Не буду никаких мнений даже выражать, даже думать ни о чем не буду, а о своей жизни тем более. Ведь это часто ловушка, в которую мы попадаем сами, когда мы начинаем в нересурсном состоянии обсуждать и рефлексировать над своей жизнью. Этого делать нельзя. Я понимаю, что хочется. Давайте сформулируем это правило. Анализировать свою жизнь и рефлексировать и свои поступки можно только целиком в ресурсном состоянии. Когда вы бодрые, довольные, выспались, покушали, прошлись пешочком, побыли на солнечном свете, сели и говорите, сейчас проанализирую свою жизнь. Это можно делать. Если вы не выспавшись, думаете, боже, за что мне это, и вся эта жизнь... Это вызовет только негативную руминацию и только повредит вам. Поэтому никакой саморефлексии не позволяйте саморефлексию в негативном состоянии. Окей? Okay? Нересурсном. Так. Почему под воздействием алкоголя удается легче говорить на иностранном языке, на котором состояние без стимулов говорения дается сложно? И второй вопрос. Как изуч... эффективнее изучать языки? Ну, безусловно, дисклеймер, что э, алкоголь в конечном счете прикончит вас. А второе, доля истины здесь есть. Я открою вам даже другой секрет. Было исследование, в котором э, судьи, ну просто набранные как бы добровольцы, изучали привлекательность людей. И оказалось, что небольшие дозы алкоголя они действительно делали людей привлекательными в глазах трезвых судей. Обратите внимание, здесь все ровно наоборот, как в известной шутке, да, что как бы, когда ты выпивший все эти кажется привлекательно. Наоборот, даже в трезвых. Но вопрос там шел что-то по аналогии 20 грамм здесь алкоголя. Почему это происходит? Потому что маленькие дозы алкоголя, они работают на дофаминовые рецепторы. И увеличение уровня дофамина увеличивает, как бы снимает вот это вот такую вот, чуть-чуть напряжение, вы более уверенно себя чувствуете, вам кажется, что у вас более смешные шутки, и вы даже двигаетесь немножечко иначе. Вот, знаете, как вот у вас, как будто у вас хорошее очень настроение. Но чуть более высокие дозы алкоголя, они действуют на каргические рецепторы и вызывают уже растормаживание. То есть вы уже не то, что как бы более собранная, вы же как бы уже просто вас несет, вы уже расторможены. Это, конечно же, абсолютно негативное здесь воздействие. Так, вот. Так что такой вопрос. Так что изучать эффективные языки трезвым, вот. И главное, их используйте как какой-то инструмент. Приведу для примера, например, как язык как инструмент. Вот как с младшим сыном у нас няня, она с Южной Африки разговаривать на английском, и буквально как бы мы ее нанимали как няню, но три раза в неделю она приходит, и младший за буквально месяца 4-5 практически заговорил, вот 4 года практически заговорил на английском, потому что она не знает другого языка, и мы даже, как это сказать, о, двух зайцев одним выстрелом, мало того, что няня, есть возможность отдохнуть жене, так еще и ребенок тут имоходом дополнительно, уже английский даже выучил, еще даже до школы, а, потому что он использует это как речь, как инструмент, нет другой возможности, нельзя друг разговаривать по-другому, поэтому классно изучать, конечно, с теми людьми, которые не знают вашего родного языка, а знают только английский, и просто объясняйте, то есть цель должна быть донести эту идею, чтобы человек понял вот этот момент, то есть Выберите ту тему, которая вам очень интересна, и говорите про эту тему. И ваш запал, ваш энтузиазм, потому что вам интересна сама эта тема, и вам очень хочется, чтобы этот человек понял вашу мысль, как раз таки сформулирует вот эту потребность, настоящую потребность выразить свою мысль. И для мозга это будет очень классной глубинной мотивацией это говорить. Вредно ли слегка заправлять овощи майонезом? Не надо, потому что с майонезом такая история, что слегка от перебор... Там буквально нажатие, это одна секунда отличается. Так, что почитать по истории древней Греции античной философии? Есть прекрасная книга, забыл название, не на русском языке. Я вот буквально сам ее начал читать, и мне она очень нравится. Напомню в следующем эфире. Так, голубая матча в качестве чернего напитка. Ну, пожалуй, можно. Расскажите, пожалуйста, про коллаген. Все, реклама, но вы однажды сказали, что это ни к чему. Как поправить к 40 годам? Не, не совсем понял вопрос. Коллаген, безусловно, не нужно. Что поправить? Ну, поправить уже мало что можно, но как минимум базовый уход и увлажнение кожи, да, это работает. Так. А, какие обследования в, в семейном анамнезе рак кишечника у бабушки? Ну колоноскопия, да, то есть по сути тесты, они малоинформативные. Если у вас есть родственники с раком кишечника, то этот тест даже может быть, он рак омолаживается, то есть в последнее время, к сожалению, рак кишечника встречается все у более молодых людей, поэтому даже верхний порог рекомендаций, с какого возраста начинать колоноскопию, первую когда сделать, он даже уже, то есть на 5 лет снижен. вот. Если ребенок увидел ругающихся детей, что делать? Перестать ругаться. Почему жир на органах настолько опасен? Вопрос. Вы, наверное, имеете внутренний в виду висцеральный жир. Да, висцеральный жир, он скрытый жир, он самый опасен. Мы переживаем по поводу нашего подкожного жира, но на самом деле он не так опасен, как может показаться. А вот внутренний жир это беда. И они взаимодействуют по-разному. Вы можете увидеть людей, таких, которые высушены буквально, с малым количеством подкожного жира, но с выпученным животом. То есть, бывают такие ситуации, когда у человека мало подкожного жира, но есть выраженное висцеральное ожирение. Да, так тоже бывает. Дело в том, что внутренний жир, а, чтоб, а подкожный жир, он откладывается в своем естественном родном месте. Подкожно-жировая клетчатка. Там этот жир хранится спокойно инертно. Он ведет себя как хороший парень. Но если этот жир откладывается во внутренних органах, вокруг сердца, вокруг печени, вокруг петель кишечника, вокруг поджелудочной железы, вокруг шеи, в том числе, даже в языке он откладывается, то этот жир называется еще эктопический, то есть находящийся не в своем месте. Жир, который, например, откладывается в печени, говорят там, например, увеличен размер печени, жировая дистрофия печени. И врач обычно говорит, ой, ничего страшного, просто печень немножечко увеличится. И зачастую даже игнорируют врачи, ничего не говорят, что с этим делать, хотя это уже беда, просто которая тихий убийца уже начал свою работу в данном случае. И этот жир, он, например, раздвигая физически клетки печени, их начинает разрушать, начинает выделять большое количество провоспалительных молекул, Например, тот же жир, который находится в животе, он, например, может делать чудеса с гормонами. У мужчин он тестостерон разрушает и увеличивает количество эстрогена, а у женщин наоборот. То есть, собственно говоря, вы, наверное, замечали такую метаморфозу, что при висцеральном ожирении происходит как бы смена пола без операции. Вот все там говорят, вот смена пола, смена пола. Ребята, ну это с нами же происходит при висцеральном ожирении. Женщины с висцеральным ожирением, да, вот с этим широким, истоком, у них там увеличивается уровень андрогенов, начинается такое волосение по мужскому типу, голос становится ниже, сила физически увеличивается, а мужчины, наоборот, сыхаются, мышцы теряют, то есть пузика выпячивается, а руки, ноги вот такие становятся, без мышц. Голос становится более такой у них, такой моментов, ну и соответственно такие же изменения характера. Так что висцеральный жир способен не просто повлиять на массу тела, он влияет ну, на много что. Включая и половые гормоны, включая и риск сердечно-сосудистых заболеваний, и уровень хронического воспаления и так далее. Вот. вот вам постоянно надутый живот. Так, чего не хватает, когда громкий хруст в шее? Не хватает физической активности. Ну вот что просто я скажу. Просто больше двигайтесь. Как относитесь к Татьяне Черниговской? Отношусь скептически, потому что огромное количество ошибок. Ну и просто откровенно передернутых фактов. Для ученого был факт-чекинг, то есть проверка того, что она говорит, со ссылкой на какие-то научные исследования с поиском. И у Черниговской в принципе практически... Каждое четвертое утверждение, в которой речи, оказалось либо лживым, либо искаженным. Но извините, четверть фактов переврать это уже не наука. Это какое-то художественное творчество в большей степени. Будет ли книга про воспитание детей? Четвертое после дофамина. Потому что я уже тут со взрослыми ничего не поделаешь. Остается только что -то с детьми можно спасти. Так. Что у вас вместо торта на день рождения детей? У нас торт. Торт. Торт вместо торта. Не знаю, как это по-другому сказать. Потому что ну, никто детей не прячет от них, что существуют торты, существуют печенье, Потому что я, я думаю, что это нездоровая история. Достаточно просто установить границы. Праздничная еда по праздникам, повседневная еда по всем остальным дням. Вот, собственно говоря, и все. Проблема переедания в том, что люди едят ту еду, которая была изначально создана праздничной, и едят ее в будние дни. Вот эта проблема. То есть это проблема просто границ. Если торт праздничная еда, ешьте его на свой день рождения. Вот. один торт в год вас не прикончит. Я вам это гарантирую. Так. Ребенок постоянно щелкает суставами пальцев. Это вредно. Нет, не вредно. Думаю, просто ничего страшного, в общем. Так. Подростковая агрессия среди учеников одного класса. Способы нивелирования подобного поведения. Мальчиков и девочек всех нарукопашные на боевые искусства. Это лучшее, что вы можете сделать для регуляции подростков. Почему? Сейчас объясню. Неважно, что там дзюдо, кикбоксинг, бокс, карате, муатай, что угодно. Почему боевые искусства помогают регулировать агрессивность? Во-первых, они дают себе уверенность. Какую? Ну, ты учишься бить других людей. То есть, да, приносить физический вред. То есть, тебе появляется моральная готовность, что просто сейчас взять и ударить в лицо другого человека. Это для мужчин, для женщин говорю. Это очень важно, потому что ваша готовность ответить на агрессию прямо здесь и сейчас, она легко считывается другими людьми. Просто это, это трудно сказать, это невербально передается. То есть, если вы сразу же пасуете, это все видят. Если вы просто знаете, что вы, что бы ни происходило, вы сейчас вцепитесь в горло этому человеку и прогрызете его до сонной артерии, вы знаете, где это. Поверьте, по вашей невербалике это будет видно. Вторая история. Когда происходит обучение, это обратите внимание, я говорю сейчас и мужчинам, и женщинам, потому что это готовность сопротивляться, это очень важно. В том числе, даже если это агрессия со стороны мужчины на женщину, все равно очень часто они происходят из-за неготовности сопротивляться. Как раз таки ваша готовность, чтобы прямо сейчас готовы наносить удары и стоять за себя, оно просто становит, поверьте, на подходе еще к вам. Второй момент – это вашу личную агрессию тормозит. Когда вы, вас бьют во время тренировок, вы получаете удары, вы понимаете, что это больно. Это полезно по двум моментам. Вы учитесь переносить удары и не плакать, не тушеваться, не рыдать, не уходить куда-то. Вы должны вытерпеть удар. И дальше продолжать что-то действовать. Второе, вы понимаете, что это больно. И это уменьшает ваше желание кого-то бить, либо на кого-то нападать. Потому что вы на своей собственной шкуре ощутили, что это больно. Поэтому всех учеников в этот класс, особенно тех, кого бежают, на рукопашный бой. Я тоже ходил, у меня родители с 4 класса отправили, это было прекрасно. И тоже были -то, какие-то попытки буллинга, и тоже дрался ну сначала там первые полтора года в основном меня мутузили вот и все попытки например там буллинга ну, у нас такая школа была такая это районный центр но такая полудеревенская скажем так все попытки буллинга закончились когда одного такого задиру у меня получилось его практически вырубить с одного удара вот прям как в этой как как в фильме как там крутой или новичок вот и все, мгновенно весь буллинг в школе здесь ушел. Так что для меня, для ботаника, это было очень полезным способом, который мгновенно остановил всю агрессию в школе по отношению ко мне. Так. Как-то сбивает, мешает жить ощущение, что скоро конец света. А и либо ядерное оружие. Так, ну это столько к стойкам. Только к стойкам. Потому что конец света для каждого из нас и так скоро. Более того, конец света, персонально взятый, да, то есть, посмотрите, нет ни одной силы на земном шаре, которая гарантирует, что вы и я проживете более пяти минут. Реально, ни одной силы нету. Так что конец света для каждого из нас, свой персональный, он как бы довольно близок. А если с вами уже случился конец света, то глобальный конец света уже не сильно как бы так уже вас либо и интересует. Ну, так либо иначе. Вот. так что это нормальное ощущение, просто нужно привыкнуть что... и жить, что реальная угроза, она просто подсветила ту угрозу, которая и так до этого всегда существовала. И в разных религиях, в разных традициях смерть считалась не... мысли о смерти считались не тем, что нас должно парализовать, а тем, что катализирует нашу осознанность, а тем, что заставляет нас жить осмысленней. Главный вопрос, как мы об этом думаем. Например, мы думаем о смерти вообще, о а том, о конце света, все завалено трупами, либо о своей собственной смерти. Полезнее для здоровья думать о своей собственной смерти, вот непосредственно своей, потому что это приводит к тому, что вы начинаете заниматься тем, что для вас реально важно, вы становитесь более устойчивы к стрессу. То есть, пфф, так я уже почти мертвый, как я могу вообще беспокоиться по этому поводу, если я практически живой еще труп. Вот. Просто кусок дышащего мяса, который, да, который, нет никаких гарантий, что я где-то где проживу. И не расстраиваться по этому поводу, а наоборот использовать это как катализатор осознанности. Как любил Будда красиво говорить, э -э -э -э, сейчас вспомню, вот с утра мне вот это понравилось, как из всех следов на земле самый большой это след слона так и всех мыслей человека, самое значительное, это мысль о его собственной смерти. Так сказал Будда. Ну, говорят. Вот. Так что нужно не сбиваться этим ощущением, а использовать его скорее как катализатор. Ведь вся философия на этом ведь и построена. Наверное, как считают некоторые ученые, что все это попытка... Того, что наш разум принес нам осознание нашей смерти, чего нет у других животных. Так, не смывается кал, вопрос. Что делать, если да, то какому? Очень часто не смывающиеся, прилипающиеся фрагменты кала являются следствием того, что у нас плохо расщепляются жиры. Поэтому это бывает, если вы съели много жирного, либо есть какие-то проблемы с пищеварением. Поэтому можно, да, сдать скал на анализ. Так. Ту -ту -ту -ту. Иммунодиетология. Действительно ли нужно питаться по этнической принадлежности? Нет, конечно. Нет, я вас умоляю. Не надо питаться по этнической принадлежности. Так. Повышать ли холестерин яичный желток куриных и перепельных яиц? Влияет, но я бы по этому поводу не заморачивался. При стеатозе. жирной печень, как мы говорили. Не надо есть сало. Сало здесь не поможет, речь в комплексной диете. Четыре дня голодания, окей, не окей, не голодайте более 24 часов. Так, э, дякую, дякую, что книга за дофамин, где вышло, что купить, еще не написано, еще не вышла, она здесь. Да, так, остались просто вопросы, у нас 5 минут, поэтому попробую быстро пройти. А вот они практически закончились как ребенку определиться с профессией. Я не знаю, это не моя компетенция, не знаю, Ольга, как вашему ребенку помочь определиться с профессией. Единственное, что я знаю, это то, что любому ребенку полезно иметь как можно больше моделей поведения классных взрослых. То есть реально, посмотрите всех ваших знакомых, где успешные люди, где модели поведения дайте ребенку. Потому что... То есть, реальные живые люди, кого он может копировать, подражать. Какой-то предприниматель, какой-то там спортсмен. Пусть он просто походит с этими людьми. Там, ну Попросите, например, кого-то. Можно он там просто на работе у вас походит пару дней и посмотрит. Просто со стороны, как вы работаете. Он не будет мешать. вот Это для ребенка мега важно. Видеть живых, взрослых, работающих людей в их среде. Чтобы он их мог копировать, подражать им. Сейчас ведь, к сожалению, так устроено, что работа взрослых отсечена от детей, хотя раньше никогда так не было. Детей вообще, как их обучали, давали в подмастерье, то есть они просто там тусовались, когда там мастера что-то делали и бессознательно копировали. Ведь даже если вы рядом находитесь с каким-то классным человеком, вы непроизвольно учитесь у него. Вот есть такой перцептивный вид обучения, есть викарное обучение. То есть обучение без слов. Наш мозг просто как вот это, как нейронка учится на моделях поведения, просто их копируя. Мы даже не понимаем, что мы этому учимся, но мы уже что-то на ус мотаем. Поэтому и так важны даже живые встречи с кем нибудь вы знаете, классным человеком, что ты вроде бы, вы вроде бы ничего такого и не обсудили значительным, но ты чувствуешь себя обогащенным после того, как с ним поговорил. Так. Так что, вот уже вопрос, к сожалению, заканчивается у нас практически. Оставляйте ваши вопросы на следующее время, на следующую неделю. Сегодня, видите, было здорово, что много у вас было вопросов. Так, поэтому всем хорошей недели. Что рекомендую, Найдите себе образцов для подражания. Можно мертвых людей, можно живых, не так важно, каких-то классных моделей поведения. И просто, когда вы сталкиваетесь с какой-то ситуацией, попробуйте себе спросить, как бы поступил этот человек, например, в этой ситуации. Ну и второе задание. Воспринимайте, как мы вначале говорили, любую вещь, которая с вами происходит, как упражнение. Стоите, застряли в пробке. Что я могу сейчас потренировать? Терпение. Способность находить удовольствие в мелочах. Могу сейчас подышать, могу что-то еще сделать. То есть, любая вещь, которая с вами случается, это не испытание для вас, это тренировка. Используйте ее и отрабатывайте навык, которого вам не хватает. Счастливой недели. Становитесь сильнее, раскрывайте свой потенциал и двигайтесь к своим целям. Пока.